Оптимизация боевых функций. Активация протоколов глубинных слоев. Перепрограммирование системы. Максимум защиты. Перезагрузка костюма. Сто процентов. Чист. Верный глаз. Отключение маскировки. Опасность. Засада. Маскировка отключена. Оптимизация боевых функций. Мобильность. Интерфейс передачи сообщения включен. Установлена. Внимание! Обнаружена инородная угроза. Инородная ткань поглощена. Идет обработка. Множественные контакты окружают. Перегрузка. Обнаружено новое оборудование. Контроль обстановки. данные переданы основные системы в норме костюм готов к работе противник ликвидирован сэлл